комбинат питания, инженер по охране труда. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Не так давно <свят> на экраны вышла премьера фильм «Путин». Фильм насыщен личными, эмоциональными моментами, где вы рассказываете про своих внуков, момент в храме, да даже если взять где, тот момент, где вы лошадку... Вы, вы имеете в виду, это американский фильм, это да, а. да, да, да, да. Даже взять тот момент, где вы лошадку морковкой кормите, ну, нельзя не умелиться, замечательно. Отсюда сразу вопрос возникает. Хочется узнать из первых уст ваши впечатления, эмоции об участии в проекте в этом. И, Владимир Владимирович, а будет ли продолжение по типу мушкетеры 20 лет спустя? – Спасибо. – Послушайте. Где виновник, господин товарищ Барин? Песков, да. Ну, что-то он смылся, нет его. Вот. Но это он меня уговорил когда-то. И реакция моя первая была такая. «Зачем? Кому это нужно? Все и так все знают. Я даже не знаю, что я буду рассказывать. Но ну, нет, тем не менее, вот такой вот режиссер, он очень известный, ну, значит, у него Оскар, он талантливый человек. Он, он даже не для нас, он расскажет для, для американцев, для американской широкой публики. Потому что, а, и, в общем-то, не столько о вас, сколько о стране. И это важно, чтобы американский зритель узнал о России как можно больше и прямо от вас. У меня возник второй вопрос. А насколько объективно он будет излагать то, что я ему буду рассказывать? Не будет ли там купировать что-то, там как-то комментировать, извращать? Ну, он говорит, я это я не могу гарантировать. Но в принципе, этот человек очень порядочный, хороший журналист. Вот. Ну, я согласился. Вы знаете, я не рассматривал это как, как проект. Вы сказали, проект. Я хочу, чтобы вот было понятно, как это все происходило. Значит, вот сотрудники администрации, в частности мой пресс-секретарь, подходил и говорил, вот завтра приедет вот такая команда, мы там нашли у вас там несколько минут, час, можно было бы с ними встретиться. Я говорю, хорошо. Я уже забывал даже, что они приехали. Мне говорят, вот они уже сидят. Я к ним выходил, начинал с ним поговорить, там раз, выходил, тут же про них забывал. То есть это не то, что, знаете, как вот готовит какой-то, не знаю, Фильм, там, декорации, еще что-то, вопросы. Потом это такой человек, который, который он, он вас не готовит ни к чему. Он приходит, спрашивает. Но отдать ему должное. То, что я видел, я видел не все, совсем, раскроем такую интимную тайну, я смотрел его, этот фильм, когда летел из-за гранкомандировки в самолете. Но поскольку я там мало спал, то я в самолете пока смотрел, я заснул, так его и не досмотрел. Но я еще обязательно посмотрю. Но, судя по отзывам, там все достаточно объективно. Каких-то продолжений не планируется.